Анализируя процесс колебания маятника, можно сделать вывод, что это движение происходит под действием переменной силы. Это означает, что в процессе движения меняется не только скорость груза, но и его ускорение. При движении маятника его скорость в крайних положениях А и Б равна нулю, а при прохождении через положение равновесия она максимальна. Равнодействующая сил тяжести и упругости максимально в положениях А и Б и равна нулю в положении равновесия. Следовательно, в соответствии со вторым законом Ньютона ускорение маятника максимально в положениях А и Б и равно нулю в положении равновесия. Следует иметь также в виду, что проекция скорости маятника на ось Х. Имеет разный знак в зависимости от направления движения. При движении от точки А к точке О проекция ускорения и силы отрицательна, а при движении от точки Б к точке О проекция положительна. Пользуясь вторым законом Ньютона, запишем уравнение колебаний математического маятника. Для этого выразим силу, действующую в колебательной системе. При малых смещениях треугольники АОЦ и АДЕ подобны, как треугольники с взаимно перпендикулярными сторонами. Поскольку проекция ускорения и проекция смещения направлены в противоположные стороны, получаем, что сила, действующая в колебательной системе, прямо пропорциональна смещению и направлено в противоположную сторону, и соответственно ускорение колебаний математического маятника прямо пропорционально его смещению.